И всем прессом риск новая тактика готовьтесь. Мы все-таки сыграем 2 на 2. Не А, мы продолжаем один. на 1. Почему? А вот дело в том, что, во-первых, у нас есть ежедневные бонусы. Во-вторых, у нас есть вот что. Помните, когда у нас мы вообще не дали? этого, не было в X. Это очень важно, друзья. Если вы увидите хотя бы одного из то что-то это важно. Но я не знаю, почему что важно в душе. Так, конная колода. Вот такая стандартненькая. Как, по-моему, если зайти в лапу. Там все искуплена. Так, думаю, что можно брать два коленочка. Пока что абсолютно сильно. чисто Раньше вот 1500 Тут в игре появится голем, так, враг, понятно, тут скорость вам. если в игре появится голем за врагом, если враг будет, значит, голем, то я возьму тоже голем, потому что враг показал мне, что голем реально крутой, кажется, я не знаю, сейчас видно, что карта очень быстрая, быстрее строим казарму, 150, 150, отлично, дальше, ну, сначала мы все, запустим, капец как не сладко, капец как не сладко. Птп, тп. отлично, по Во второго сила, вот Спел. Пэшли призываем А, нет, призывается Ладно, ваду, сотку. Это не псы, только не псы. А, у него тарочка, какая Это, конечно, не так же важно, но... только то важно Так, а потом, конечно же, посыкаем дремя На, на этого дюймита, который поможет нам Собрать и все по этому духе, так, давай Пришёл рушить его базу. Если он нас нападает, то мы должны первым сделать шаг. Давай, камерочка, на всякий случай. Так. А. Понял. Он базу построил. Думаю, вот, он такой умный. Окей, умный, так умный. Наша цель теперь расширяться. Давайте тем правом что враг может пойти сюда вот не опасно чистые соберем класс будет дальше .ok. регенерацию вы помните мою тактику прошлая серия оставляйте все смотрел а ну, прошлое я, там перепутал про... ладно вот что вы знаете такую вот, тактику регенерация Хорош. Который защитит Никогда не даст победу Так, нажимаем кучу войск Потому что нужно войска собирать Да, да, да, это очень, важно. очень важно Так, давайте хоть куда-то пойдем Возможно он тут Что-то будет задумал. Ну, вдруг, а вдруг, да А вдруг он тут что-то задумал йоу йоу Пока что мы скорее экономим Нам нужно больше солдатов Не, ну, желательно, кстати нам там все улучшение давай тогда ускорим это очень важно это очень, очень важно они же там прокачали нас но обновление прямо. так, кстати нам нужно что-то новое ну все, пошли поседал вот. ага, что-то он тут задумал тем самым экономиком ну, вырубаем ну все окей как дела? Да. А? А, нам тут пушки строили Нет. Красавчик, да. Окей, окей. Так, ну это уже нормальный отряд. Кстати, у нас сейчас сову, допустим. Ну, в принципе, можно и сову да, отряд здесь. Просто 16 штучек. Их очень переборно. Перебор я их переборщил. Так, сразу же сюда. Жаль, что в этой линии нельзя смотреть глазочком. Ну, это тоже хорошо, конечно. Ну ладно. Так, давайте отдыхать что ли. Отдыхайте. Я знаю, что, что он задумал, поэтому берем Ну, пройти так долго ждут. на скорее всего базу построили. Там будет что-то думать. Ускоряем в этом духе тела. Тем самым призываем к регенерацию фарбола. Давай, давай, давай. Он тоже, скорее всего. Класный мне вообще вот нравится. Атака можно тут так вот поиспользоваться ну давайте атакуем уже вот пора атаковать падут ну, ну, так то и просто с двух сторон отлично можно тут нападать тут уже пушка какая-то стоит тут, тут тоже пушка нет, стой, чувак, ну а кто-то мне пушку взял? Нет. Окей. Вон там что то мульти. А -а -а. Давайте че-то тоже, Макс Риск. Польская чудная стоит, давайте. Вот так, ухор, голами, всякими штуками. Ну что там, как там? Ого! О май гал. Так, слушайте, а он мощный. Ладно. Ждем второй отряд. Проблема. Харбола Ну реально с Он Три, Чай, чай, вручай Давай Три, два, чай, чай, вручай Давай а -а -а, ладно Как хочешь, давай ускорялку Сейчас у нас упало. Так, что -то он тут у на тут нет. Давай, Показали, посмотрели, сейчас будет в бойсяках, Где атаковали нас на самую а, они вот так кстати, с двух сторон, да? Как? У нас. Тут можно у нас по-другому все так дела. Можно на нас нападать, может. Раньше мы не нападали, помните? Вот так было классно. А чем нас было? На. У ну, слишком у меня мощнее. все кнопки не были можно. А, ну, в общем. Как? Там? О, блин, а он еще продолжает ситуацию. Он сдается? Ну, а как там? Зарма-ценлар. Что ж такое, а? он сейчас вырываюсь. Я не понимаю. Я надо ну, проиграл. -то? Он, брак... он на шестой левел, куст, йоу, а я 2-2 сыграю, чем просто так с тобой играться, пойти, ну, друзья, ну, понятно, что он, что накрытие у себя, там, подмещу, бля, накрытие под хобби, что это за принцесса, Удина, она, кстати, очень классная, но я понял, какой Удина взял, и стрелял капец жарко, у меня четвертый. Йоу, тебе этнические. а, -а, -а понятно все. Так у меня есть сверхоценок. Кстати, еще на Fireball, если мы сможем, я не против купить, я не против купить. Почему мне это жалко? Ммм, гравра есть ну что, мы приплома. Все, секундная заряпка 35, 7, ну это сама Первый левел. Ускорять, атаковать, арбал. А вот не знаю. Эти еще классные, кстати, стали. Ну вот так, пока посмотреть, деньги на намутили. А, а по 25, 35, три, 20 секунд, 310. Ага, 2.5 что там еще новое? У нас тоже так? Нет. 2.5, 15. скорость и так урон 9 минимально такой сад 3 3 у меня третий а тех двух у тебя численность 2 у нее 9 шеи ты же так сильнее его да вот ну, такие его уничтожают кстати два лет и друзья вроде бы можно как-то узнать ки мержится доступная атака это отлично будет понятно ладно давайте тогда в следующей серии <сёк>, сделаем и но персонаж прямо вот ждем нового персонажа всем удачи пока